Отношение к осужденным везде. Такое, которое унижает человеческое достоинство. Вот есть бумаги, которые попробую подписаться сразу же. Допустим, когда я приехал в пружаны, то меня потребовали подписать бумагу. И якобы я согласен выполнять все эти самые условия, которые у них есть, правила распорядка и и тому подобное. Но впереди этой бумажке было написано о том, что я должен признать себя виновным. Естественно, я отказался подписать эту бумагу, вот, но в ходе судебного заседания была представлена другая бумажка, где уже о том, что я должен признать себя виновным, этого уже не было. Но самое главное, это то, что те статьи, которые есть в уголовно-исполнительном кодексе, которые гарантируют, якобы... В честь достоинства осужденных они уничтожены параграфами 1.6 главы 29 гражданского процессуального кодекса и об этом есть у меня документы из буржанского районного суда из буржанского областного суда то есть у ИК написано одно что первая общественность могла читать что в честь достоинства осужденных соблюдается однако суд осужденный на администрация администрации подать, не имеет права практически. И это объясняется параграфами 1.6 главы 29 РПК То есть, это фикция, то, что написано в УИК. Но отношение к заключенным, конечно, жесткое. Ложь сотрудников милиции практически на каждом шагу. Непонимание многими сотрудниками, что такое вежливость и что такое обязанность. Любое требование, которое они предъявляют к осужденным, они ставят сразу как законное. Хотя, вот, допустим, я был здивлен, когда меня прилили в бомбургскую колонию, и меня потребовали сразу же, ведь тут как-то как только поступил, написать заявление, чтобы мне выдали одежду. Не просто, чтобы я расписался за получение, а я, оказывается, еще должен написать заявление, чтобы мне выдали одежду. Потом я должен был, как они мне сказали, я должен был написать заявление о том, чтобы они известили моих родственников. Хотя в соответствии с уголовно-исполнительным кодексом они в течение три обязаны сами это делать. Однако они требуют, чтобы я написал заявление. Я предупредил их о том, что они, уведомил их о том, что они должны сами уведомлять. Но моя жена такое уведомление не получила, о том, что я был переведен в Боговскую колонию. Значит, качество пищи было отвратительное с первого дня. Это в пружинах вот. По мере того, как я стал говорить Что качество пищи плохое Оно стало улучшаться постепенно Но так до конца оно улучшено не было Я не уверен в том, что оно лучше осталось После того, как меня оттуда, я оттуда привели вот. Значит, Объективную оценку, конечно, один человек дать не может Я объявлял доку в Барановическом СИЗО С требованием, с предложением о том, чтобы качество пищи чтобы объективную оценку составить Пробовали со мной делать И заместители Либо начальник этого СИЗО Естественно, это сделано не было Поэтому объективной оценки будет по качеству пищи не может На мой взгляд, качество пищи отвратное, Особенно при большой претензии к качеству хлеба И, кстати, по хлебу я считаю, что Можно признать полностью Как умышленное Умышленное Плохое качество пищи Почему? Потому что Такого хлеба в Мазинах я ни разу не видел И насколько мне известно эти, Этот хлеб Спечется специально Для тех, кто находится Либо под следствием, либо в колонии То есть они ничем не отличаются Белого хлеба не дается Дается серый хлеб Черный хлеб практически есть нельзя Находясь в СИЗО Мы черный хлеб резали на кусочки Потом его солили кубиками эти мая вот, и ложили сушить после этого что их можно было немножко было съедобно как сухари сухари а так его просто есть невозможно единственное что можно отметить с плюсом это то что дает вам обед кисель и косель еще кисель это более менее нормального качества вот это вот единственное что к чему претензий быть не может почта они обычно говорят то, что не пишут, вам никто не пишет, не на то, что плохо работает почта, хотя я уверен, то, что у меня к почте никогда претензий не было под доставки. но на свободе а вот как только к ним попадаешь, тут получается появляются какие-то непонятки. Что интересно, если цензура действует только в отношении уголовного дела, что нельзя писать? Однако я писал не только в я писал налоговой системе, о других вещах, и эти письма не проходили. Значит, не проходили письма там, где описываются плохие условия содержания. Эти письма тоже не проходят. Прогулки, хоть положено было и два часа, зачастую они носили видимость. Очень часто, во всяком случае, до меня и при мне самой один раз тоже такое было. Просто выводят с камеры в коридор, проведут по коридору, возвращают назад камеру говорят, что это вся прогулка. То есть время два часа этого не было. Мали два часа ставить на прогулке, только в том случае, если шел дождь. Вот в этом случае два часа обязательно выдерживали. То есть как-то показать то, что ты никто. Они старались, там у них в порядке вещей. Вот. Медицинская помощь отратительнейшая. Когда я еще голодал, я сильно простым, Я практически не получил никакой помощи медицинской. Ни одной таблетки, ни одной микстуры, ничего абсолютно. Более того, врач меня уговаривал бросить голодок, рассказывал о последствиях голодоки. Но на мои жалобы о том, что мне тяжело дышать, мне больно ходить, у меня боль в спине появляется тяжело дышать, даже не послушала легкие. То есть я потом перестал с ней разговаривать, и другой врач, когда пришел, начал меня говорить, почему не разговаривать с врачом, я какой уже то врач и он даже не слушает легкие, когда я ему решил были спина, что дышать тяжело. Вот. Ну, после этого врач у меня не появлялась, и меня другой врач стал осматривать, стало более менее лучше.